Альфа-Гейм. Разработка 2D, 3D, игр и приложений. В предыдущем уроке мы создали движение нашего корабля и создали ему игровую область, которую он не может покинуть. В этом уроке мы создадим снаряды, которыми он будет стрелять. Для начала давайте деактивируем корабль, чтобы он нас не отвлекал. Теперь создадим пустой объект GameObject. Переменуйте его в болт. Это будет родительский объект, который будет содержать наши снаряды. Мы намерены отделить игровую логику от визуального эффекта выстрела. Это позволит нам легко сделать новое оружие с различными визуальными эффектами, благодаря повторному использованию родительского объекта GameObject. Сделаем сброс объекту Bolt, чтобы быть уверенным, что он находится в начале координат. Теперь создадим объект Quad. Он будет носителем нашего визуального эффекта для снаряда и, по сути, самим снарядом. Переименуем объект Watt в VFX и сделаем ему сброс, а также сделаем его дочерним объектом объекта Bolt. Если переключиться в режим просмотра сцены, мы можем увидеть такой же объект куад, который мы использовали для создания фона. Он расположен так, что мы не можем его видеть на вкладке Game при данном расположении нашей камеры. Нам необходимо повернуть его на 90 градусов по оси X. Таким образом Quad повернется лицевой стороной вверх в направлении нашей камеры. Посмотрим, как он выглядит на вкладке Game. Наш снаряд визуально будет похож на лазерный луч. Данный снаряд уже готов и его нужно найти в каталоге текстур. Его название FX Laser Orange. Когда мы создали фон, мы просто перетаскивали текстуру туманности на поверхность объекта Quad и Unity за нас создал материал. На этот раз мы поступим иначе. Мы сами создадим материал и назначим ему текстуру. Создавать его мы будем в папке Material. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по папке Material, чтобы эта папка стала активной, и выберите Create Material. Созданному материалу дадим имя FX Bolt Orange. Теперь нам нужно на материал добавить текстуру. При активном материале в инспекторе вы можете видеть различные свойства. По умолчанию Unity создает материал с шейдером Standard. Именно в его свойствах мы будем подружать текстуру. Найдите свойство Albedo и нажмите на кружок. Откроется список доступных изображений. Найдите и выберите FX Laser Orange. Если возникнет необходимость отменить текстуру, выберите None в окне диспетчера изображений. Есть еще один способ добавления текстуры на материал. Вам достаточно просто перетянуть текстуру на материал в поле Albedo. Оба способа позволяют связать материал с текстурой. Если мы посмотрим ниже, то увидим превью материала, который мы можем вращать. И чтобы связать материал с Quad VFX нам достаточно перетянуть материал на четырехугольник. Если мы выделим объект Quad, то увидим, что его компонент Mesh MeshRenderer в свойстве Material содержит имя созданного нами материала первое в списке массива материалов. Другой вариант ассоциирования материала это простое перетаскивание материала в слот Material Element на компоненте Mesh Renderer или выбор из диспетчера материалов, щелкнув по кружку в слоте Element. В данный момент наш лазерный луч выглядит тускло в центре черного квадрата, это видно и на вкладке Game. Что же необходимо сделать? Нам нужно, как и в случае с фоном, сменить шейдер нашего материала. Есть специальный шейдер, который рассматривает изображение примерно как альфа-канал, другими словами черные цвета пропадают, а остальные становятся насыщенными. Выберите материал на объекте VFX и смените шейдер на Particles Additive. Если вы создаете мобильное приложение, то чтобы более эффективно использовать ресурсы нашей игры, рекомендуем выбрать шейдер из раздела Mobile Particles Active, но в некоторых случаях это может отобразиться на качестве. Если мы посмотрим на родительский объект объекта Bolt, то увидим, что он не имеет компонентов. Кроме компонента Transform, этот компонент нам будет необходим для осуществления перемещения нашего лазерного луча. И что более важно, этот объект будет содержать коллайдер. Но стоит отметить, что оба этих компонента требуют наличия компонента Rigidbody. Так что давайте его добавим, используя кнопку Add Component, выбрав Physics – Rigidbody. Отключим использование гравитации так как мы не хотим, чтобы наш лазерный луч падал вниз под действием гравитации. Далее нам понадобится коллайдер, чтобы определить столкновение с другими объектами. Но прежде чем его добавить, давайте удалим Mesh Collider на объекте Qat VFX. Выберите объект VFX. Чтобы увидеть сетку коллайдера, отключите Mesh Renderer и включите свойство Convex. Вы увидите зеленые границы коллайдера. В нашей игре нам не понадобится два коллайдера, который к тому же слишком большой по сравнению с нашим лазерным лучом. Выберите из меню пункт Remove Component, чтобы удалить компонент Mesh Collider на объекте VFX. А теперь давайте добавим компонент Mesh Collider на объекте Bolt, используя кнопку Add Component Physics Capsule Collider. Не правда ли капсула выглядит немного странно и похожа на сферу? Дело в том, что капсула представляет из себя две сферы или полусферы по одному на каждом конце и пространство между ними. Давайте отрегулируем размер капсулы. Используя свойство радиус, вы можете наглядно убедиться, что это действительно капсула. Обратите внимание на свойство Direction. Это свойство определяет расположение в пространстве сетки коллайдера относительно объекта, к которому применен коллайдер. Наша капсула коллайдера располагается вдоль оси Y и мы видим, что свойство Direction равно Y. При создании капсулы коллайдера направление по оси Y является значением по умолчанию, так как часто используется для вертикальных объектов, например персонажей. Давайте изменим свойство Direction на ось Z. И давайте продолжим. Примите положение сверху над лазерным лучом. Нам необходимо правильно подобрать размер нашей сетки коллайдера. Используйте свойства Radius и High для регулировки сетки коллайдера. Я выбрал значение радиус равным 0.3, а значение высоты 0,7. Следующим нашим шагом будет установка свойства из триггер, чтобы сделать этот коллайдер триггер коллайдером. Данное свойство позволит нам написать нашу собственную логику столкновений. Выберите объект Bolt и нажмите кнопку Add Component, выбрав пункт New Script. Назовите скрипт Mover. Перетащите данный скрипт в папку Scripts и откройте его для редактирования. Удалим пример кода. Итак, что мы должны написать? Все зависит от того, что мы хотим сделать с лазерным лучом. Нам нужно, чтобы лазер двигался автоматически вперед, когда он появляется на сцене. И нам нужно, чтобы у лазерного луча была собственная скорость, управлять которой мы можем при помощи компонента RigidBody. Давайте напишем функцию Start. Код внутри этой функции будет выполнен при активации объекта, к которому принадлежит данный скрипт. У нас это лазерный луч. Итак, мы обращаемся к скорости текущего компонента. Давайте поразмыслим, что нам нужно писать дальше. Мы хотим, чтобы лазерный луч двигался вдоль оси Z в направлении врагов и астероидов вперед от носа нашего корабля. Давайте зададим направление нашему движению вперед. Также нам нужно иметь возможность настраивать скорость полета лазера. Для этого давайте объявим публичную переменную speed и умножим ее на transform.forward. На этом все. Это простой скрипт. Сохраните этот скрипт и вернитесь в Unity. Вы можете видеть новое свойство speed компонента скрипта Mover. Наш лазерный луч будет вылетать один за одним, тем самым будет происходить клонирование лазерного луча. Чтобы задать одинаковые настройки для всех лазерных лучей, например их скорость, нам необходимо создать prefab. Сделать это очень просто. Перетяните объект Bolt в папку prefab и задайте ему скорость в два раза выше скорости корабля. У нас это будет значение 20. Таким образом все клонированные объекты будут иметь эту скорость. Из списка объектов в накладке иерархии удалите объект Bolt. Подошло время проверить как будет летать наш лазерный луч. Давайте запустим нашу игру. А теперь перетяните Prefab Bolt на вкладку Hierarchy и вы увидите как отрабатывает скрипт move перемещая наш лазерный луч вперед. На этом урок подошел к концу, а на следующем уроке мы настроим стрельбу управляя клавишами, интервал между выстрелами и еще много всего полезного. До встречи на следующем уроке.